Всем привет! 27 сентября отметила свой день рождения известная певица Анни Лорак. Ей исполнилось 41 год. Звезды шоу-бизнеса массово оставили свои теплые поздравления Каролине на ее страничке в Инстаграм. Среди тех, кто порадовал артистку, оказались Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Екатерина Варнава, Угарь Крутой, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Катя Лель, Алсу, Кети Топорья, Миша Марвин и другие. Лучшая подруга и кума Алина Подкопаева очень душевно и трогательно поздравила свою подругу Ани Лорак с днем рождения. Украинская гимнастка подарила артистке теплые слова и пожелания, а также не удержалась от искренних комплиментов в адрес подруги. В Instagram она опубликовала целую фотоподборку совместных фото с Ани, на которой знаменитости выглядят очень счастливо и воодушевленно. Дорогой мой друг Ани Лорак. Очень люблю тебя и вдохновляюсь с тобой. Ты супер талант. У тебя отличное чувство юмора и удивительное понимание музыкальной палитры. Пусть будет побольше красивых моментов, которые ты умеешь создавать. Пусть окружают прекрасные люди, и пусть получается все, о чем ты мечтаешь. С твоим днем подписала яркие кадры со звездной именинницей Лилия. Особенно и от души поздравил Ани Сергей Лазарев. С днем рождения, Дива, ты невероятно музыкально, чувственно, душевно, по-настоящему человечно. Ты заслуживаешь всего только самого доброго и лучшего. Люблю и ценю нашу дружбу. И от души поздравляю с выходом новой песни и альбома, написал Сергей Лазарев. В свою очередь, Аня Лорак выложила на своей страничке в Instagram пикантное фото в очаровательном бежевом коротком платье, под которым оставила комментарий. Просто мой день, люблю эту осень, спасибо за теплые поздравления". Также, накануне своего дня рождения, Каролина выпустила новую песню о любви под названием «Мы нарушаем». Сингл Лорак решила презентовать накануне своего дня рождения. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, чтобы не пропустить что-нибудь новенькое. И всем пока-пока!